Друзья, всем привет! На связи зашумим. Перед нами сейчас находится Toyota Corolla, в которую мы установили омыватель камеры заднего вида. Вот эта вот пимпочка, я сейчас попрошу Александра... Александр, побрызгайте, пожалуйста. Вот, видите, она работает. В автомобиле установлена бесконтактная кнопка-активатор. Вот это и вот как раз-таки камеры, омывателя камеры заднего вида. Бесконтактная кнопочка находится здесь. Ее нажимаем... И омыватель работает. Давайте посмотрим, как это работает вот, э, на экранчике. Вот. Александр, пожалуйста, покажите. Нажмите еще разочек. Вот, и омыватель у нас омывается. При этом, прям касаться кнопки не надо. Вот, я просто подношу руку, и она работает. Все, всем спасибо за внимание.